Воспользуюсь предыдущим примером и назову друзья. Наверное, потому что всегда хочется иметь друзей в каждом городе, там, где ты приезжаешь. Потому что друзья – это самое святое. Ну, кто-то меня знает, потому что мы уже проходили диагностику здесь, кто-то видит впервые. Но на всякий случай я просто представлюсь. Меня зовут Валерия, ну, без фамилии, без отчества, это не так уж важно. Я врач, который прошла, наверное, вернее медик, который прошла большую школу жизни и работы. То есть я начала на с медсестры, массажист, поликлиника, стационар, скорая помощь, приемное отделение больницы и последнее это было спа-отель, где было санаторно куротное лечение. Есть хорошие слова, я, наверное, просто люблю литературу, поэтому, которые сказали не идти вперед, значит идти назад. И в каждой области, в которой я находилась, я всегда старалась быть лучшей. Наверное, это Хорошо. И когда я в санатории начала изучать методы санаторного курортного лечения, там было залмановские ванны, может быть, все слышали об этом. Это то, что нормализует давление. Изучая Залманова, я в его монографии выделила три фразы, которые и определили мою дальнейшую судьбу и жизнь. Эта первая фраза звучала так. Ни одно заболевание не проходит без повреждений капилляров. Вторая фраза — это восстановление капилляров есть необходимое и во многих случаях достаточное условие победы над болезнью. И, и третье – это, наверное, то, что интересует всех. Это количество и качество нашей жизни зависит, наверное, от количества и качества капилляров. И это именно определило дальше. Ну и есть хорошие слова. Когда ищешь что-то, то открывается всегда пути. И это как раз был Иван Алексеевич Коваленко, который выступит после меня, который занялся капилляроскопией чисто как профессионал, как технический разработчик, да, а я как врач. У нас такой образовался тандем, который вот уже существует 7 лет. Мы вместе прошли очень много всего. Капилляроскоп теперь, кто уже видел, изменился до неузнаваемости. Он стал цифровым, мы можем записывать много чего. Ну а почему так важно капилляры? Ведь это вроде бы, ну что это такое капилляры, да? капилос это волос. То есть они тоньше человеческого волоса во много раз. И тем не менее они важны. Почему? Вот э, я не буду, конечно, здесь писать. Я думаю, здесь мужчины, которые, в принципе, у всех логика на высоте. И вы представите так, если я все буду рассказывать. Вот смотрите. Э, мы будем, ну, любой из нас будет здоров только тогда, когда будут здоровы системы, входящие в наш организм. Да? То есть, например, сердечно сосудистая и так далее. Можно поставить знак равно? Дима? Можно. Можно. Я думаю, согласятся. Хорошо. А Система будет здорова, когда будут здоровые органы, входящие в эти системы. Да, да, значит знак равно. Хорошо, следующее. Органы будут здоровы, когда будут здоровые клетки, составляющие органы. Даша? О, кто-то ответил, конечно, спасибо. Даша тоже за ответ. Итак, наши клетки будут здоровы только тогда, когда мы будем приносить им кислород, питательные вещества и убирать все то, что нам не нужно. То есть, я думаю, это тоже согласны все, правильно? То есть мы не будем жить, если у нас нет кислорода, или не будем, допустим, жить, если у нас нет еды и воды, правильно? И не слышу? Правильно. Хорошо, спасибо. И если у нас все это будет, но не будет ухода плохого, мы тоже жить не будем. Поэтому это делает все капилляры. Поэтому так важна эта роль. Но можно задать сразу же вопрос. Ну хорошо, вот вы, доктор, вы посмотрели капилляры, вы рассказали, как у нас там все хорошо или все там плохо, а как изменить данную ситуацию-то ведь должен же быть какой-то путь решения этой проблемы а не просто констатация да проблема это решаемо есть допустим капилляротерапия есть алмановские ванны но это ведь не в каждом доме не в каждом городе этого есть поэтому надо что-то более приближенное к нам а это дигидроперцетин. это мощнейший антиоксидант который в принципе восстанавливает капилляры я немного зайду наверное на злободневную тему Пусть, может быть, она неинтересна, но я думаю, все-таки кое-что интересное вы узнаете. Вот все наслышаны, у всех уже приелось COVID-19. Правильно? Правильно. А что это такое? Ведь информацию дают не совсем правильную, не совсем верную. И я как врач, я должна сказать об этой информации. Смотрите, что такое COVID-19? Это вирус. Да, он вызывает ОРЗ. Всего-навсего. Но на этом вирусе паразитирует бактерия, которая, попадая в легкие, где у нас происходит обмен кислородом, в смысле кровь насыщается кислородом, и за счет этого мы как бы живем, да? Так вот эта бактерия, попадая в легкие, она вызывает сгущение крови и образование гематом, то есть гусков кровяных, которые полностью забивают легкие. А какой говорить э, жизни можно, если у нас все легкие забиты и нет совершенно кислорода? Что делают врачи? Как вы думаете? Это мудрые врачи должны делать. А в основном ну, что делают у нас? под искусственную вентиляцию легких. Зачем? Там все забито. Там нечего вентилировать уже. И поэтому, когда назначается при пневмонии антибиотики, это неправильно. Когда назначается искусственная вентиляция легких, это неправильно. Там нечего уже вентилировать. Поэтому что нужно сделать? Разжижить изначально кровь. И вот за это отвечает дигидрокверцитин. Когда зашлакован организм, а он почти зашлакован у всех. Что мы делаем? Начинаем. Паразиты. Противопаразитарка. Правильно? Нет. А почему? А потому что кто у нас обезреживает всю ту гадость, которая у нас есть? Чего? Желчь. Печень. Общее понятие. желчь, Умничка. Молодец. Так вот, а смотрите, когда у нас есть паразиты, нельзя сказать, что у нас печень здоровая. Ведь она у нас паразиты не только в кишечнике, они и в печени тоже. Так вот, давайте сначала поддержим печень в этой ее работе. Это действие дегидрокверцетина тоже. Поддержав печень и ее работу, и подняв иммунитет, организм начнет сам бороться. Вот говорят, что у вас свое лекарства на все болезни. Да не на все болезни, да потому что организм борется ставить, а не лекарства. Ну, как-то вроде так. Я думаю, что лучше, наверное, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Иван Коваленко. Я живу в городе Анапа. И где-то так много-много лет назад, когда мне исполнилось 60 лет, еще тогда отпускали на пенсию, я ушел на пенсию и думал, чем теперь заняться. Можно было, как большинство, может, не большинство, но многие, это домино, пивбар и кладбище. Я выбрал другой путь, потому что именно мне Валерия показала вот эти слова Залманова. Количество и качество нашей жизни зависит от количества и качества наших капилляров. Мне настолько запали эти слова в душу, и получилось как бы само собой, как будто меня кто-то направил, чем я буду дальше заниматься. Мне просто подарили этот прибор. Он был ужасный, он плохо показывал, там было плохо видно. Но все-таки я увидел, что может быть, и просто у меня не было капилляров. И прошло буквально полгода, может быть, месяцев восемь, и благодаря Валерии, конечно, Арнольдовне, я получил результат, первый результат. Тогда еще не было дихлорфилла, мы работали с другими препаратами, но удалось увидеть результат, и не только что появились новые капилляры, а и результат по здоровью, конечно, изменилось, качество жизни изменилось. И я понял, чем я буду заниматься дальше всю жизнь. Начались исследования, мы ездили по стране, мы сидели в санаториях на приеме, мы ходили с ними в школы, мы где только не были с этим копироскопом, пытались его как-то внедрить, что-то придумывали, что-то изыскивали. Ну, потихоньку набирались, конечно, опыта, это самое большое. И я тебе скажу, чуть поверну с другой стороны, вот... Все меня поддержат и будут согласны со мной, что самое главное для человека – это здоровье. А здоровому человеку нужен достаток. Вот это общество, которое здесь, вот здесь представляет Аэр-клуб, это ну, все знают, насколько мы продвинулись тоже в этом Аэр-клубе. И в ближайшее время будут здесь люди все состоятельные и богатые люди они просто э, обязаны быть здоровыми. И вот э, именно капиллярскопию, когда мы поняли, какая это у нас бомба просто по здоровью, как можно показывать людям начало вот это все, и когда ну, просто болезни уходят от человека при здоровых капиллярах, э, возникла эта идея, чтобы... Ну почему я только об этом знаю? Захотелось кричать на всю страну об этом. И мы решили все-таки посвятить свою жизнь, может, это громко звучит, но именно продвижение. И этим мы занимаемся плотную. Но когда я встретился с Рой-клубом, не с призмой, с призмой я познакомился почти с начала пути, с 17 -го года, а и были разговоры на любых уровнях, ничего не получалось. Но когда встретился с Рой-клубом, тогда все началось. Был Денис Залезский, потом был э -э, куратор в Сочи, потом Мошкин Владимир. И когда увидели, и на себя попробовал, и увидел, какие заложены здесь возможности, возможности, а возможности я скажу чуть попозже, мне была открыта Зеленая улица, было, было частично финансирование, были наши деньги, были э -э, друзья, помогали, и потом подключился Володя Мошкин. Конечно, это не только ее деньги. Некоторые кураторы и также э, старшие кураторы и просто э, члены клуба тоже вносили какие-то деньги, мне сделали благотворительный кошелек. И мы получили возможность сделать свой копироскоп, которого ну, нету больше в мире, такого качества, такого уровня, такой, как у нас цифровой Обычно не стоит 2-3 миллиона рублей, эти копироскопы. Чуть подешевле – 200 тысяч, но он хуже. Мы сделали дешевый и очень интересный модель копироскопа. Она, конечно, 0.1 еще идет, будет еще 0.2 версия чуть-чуть попозже, но эта версия можно пользоваться уже на любом уровне в любом городе. И вот когда занимаюсь каким-то бизнесом, я имею в виду наш бизнес информационный, когда еще присутствует и сетевая составляющая, когда есть вот это все вещи, то ну, без людей, без потока людей, без, ну, это, об этом же нужно рассказывать, о, о капиллярах нужно говорить. О юме монете, о Призле, тоже нужно говорить. И очень сложно, ну не будешь на улице ставить людей с родственниками, как правило, это не получается. И была разработана такая уникальная, на мой взгляд, система. Вот мы теперь с капиллороскопа своем идем, там, где люди, кому мы несем здоровье. Эти люди, когда получают информацию, и вторая наша уже составляющая, мы им рассказываем о нашем бизнесе, получается такое, но ну, симбиоз изумительный. Например, мы столкнулись с удивительной вещью. В санатории мы зашли, поставили на входе его это все, кто приезжает отдыхать в санаторий. А в том санатории, куда мы приехали, 1200 отдыхающих за месяц. Мы только можем 300 проверить. И вот всем отдыхающим, Первая у них процедура – это пройти копироскоп. И последняя – это когда уезжают домой посмотреть динамики. И вот те люди, которые пользовались нашими рекомендациями, это рекомендация не только там, принять дегетристин и еще что-то, но и не пойти туда, где будет им можно навредить их нему здоровью. Потому что не все процедуры, при, э, то, при тех капиллярах, которые есть у человека, полезны и, и вообще возможны. Поэтому эти вот, наша работа в э, санаториях, тем более что она идет как подарок от э, хозяина ну, этого санатория, получила широкое признание. И я уверен, что сейчас он, эта возможность пришла и в ваш город. Я посмотрел, у вас много санторий, Санатории очень интересные, красивые. И представьте, что вы, любой из вас, организуете там работу. Это сидит врач, который принимает, которому назначается платная эта услуга. Первая делается бесплатно, вторая в динамике платная услуга. Назначаются препараты. И те 2-3 недели, которые находится э, этот человек, который пришел на копироскоп, у нас есть такие объявления, жаль, что он не взял с собой. Мы приглашаем их именно в ту организацию, которую мы представляем. В принципе, это площадка санаторий, это площадка для рекламы любого метода работы. Сейчас мы работаем в ЮМИ, в призме работали, мы продвигали призм. Сейчас будем продвигать призм, и также монету ЮМИ. Появится что-то еще интересное, мы можем тоже, то, что люди... Приехали отдыхать, и у них свободное очень время. Мы ее будем занимать. Я часто говорю, в санатории такой, она резкая немножко формула. Но я говорю, люди сейчас приехали отдохнуть и потратить деньги. Все деньги останутся в этом санатории, что они привезли. Некоторые еще и попросят, чтобы их перевели на карточку. И наша задача эти деньги оставить в нашем кабинете как можно больше, потому что именно мы даем им начало этого здоровья, понимания здоровья в полном смысле слова. И еще раз скажу, что огромная благодарность руководству клуба, Рой-клуба и отдельно Мошкину за то, что услышал. И вот мы проехали, наверное, уже десяток городов, включая Питер, Москва, Краснодар, Иркутск, Новосибирск и еще одну много городов проехали. И везде вот нас встречают удивительные люди. Ну, опять туда хочется приехать, это у нас первая поездка, вторая будет уже более интересная тем, что мы уже будем ну, практически делать: ставить это в оборудование, ставить, помогать организовывать саму работу, потому, потому что. Ну, где вот в городе вот сетевики, и также мы относимся к ну, тем, кто работает с монетой. Ну, нужны люди для того, чтобы подписывать. Без этого не будет движения вперед. Где у нас находятся люди? Это в санаториях, это медицинские центры, это школы, это детские садики, воспитатели детских садов. Это фитнес-клубы, спортзалы, и вот это везде должна быть наша копироскопия. Особенно здесь э, многие родители имеют детей, кто внуков. Если вы решили отправить ребенка на э, э, ну, какую-нибудь секцию, где агрессивный вид спорта, сделать будущего чемпиона или просто здорового человека, ему нужно обязательно проверить капилляры. Там еще не сформировались полностью капилляры, но когда мы их проверяем до и после первой тренировки, очень мощной тренировки, та, которая ему предназначена будет ежедневно, мы смотрим, если капилляры покрутились, просто покрутились, ни в коем случае ему нельзя заниматься этим видом спорта. Это не приговор на всю жизнь. Это приговор на это, именно в этот период жизни ему противопоказаны такие физические нагрузки. Он просто заработает ишемию ни больше, ни меньше никакой чемпиона не получим. Пройдет время, опять проверили, капилляры чувствуют себя прекрасно, можно заниматься и так далее. Если же это уже состоявшийся спортсмен, ему только чуть-чуть укрепить капилляры, чуть-чуть укрепить, дать больше чуть, чуть кислорода, все, это рекорд. Также мне нравится работать, и я работаю в этом плане, и нигде не буду участвовать в продвижении этого метода, если не будет работа идти в двух направлениях. Первое направление ⁇ это руководство вашего клуба, это в лице Никина Ильи или вот Димы. Это значит нужно идти сразу в администрацию города. Первое, что я сделал в своем городе, я пошел туда, сначала в свою школу, где учился, пришел, показал, я говорю, я в этой школе давно учился. Уже там и другая школа, уже учителей этих нету, но я здесь учился. И я приехал с этим прибором, чтобы всех учителей, включая и техничеку, и сторожей, всех проверили на капироскопе. Это мой был мой подарок. И вот, э, но А потом просто пошел город и говорю, давайте день учителя вот будет. Давайте всем учителям этого города, вашего города, где вы губернатор или мэр, сделаем бесплатно диагностику. Любой учитель может в течение года, получив приглашение, прийти в именно в ваш клуб, где будет стоять копироскопия, где будет опытнейший врач, как Валерия Арнольдовна, и всем учителям сделают эту услугу, обалденную услугу. И еще не только учителям, но и членам их семей. И уже что вы с ними сделаете, как вы проведете с ними – Настолько вы их заинтересуете, и не только э, эта процедура, но и ваша деятельность, наша деятельность. Все это будет зависеть от вас. Это первое. Второе, что вы обязаны делать, это я ну просто прошу, не пройдите мимо. Это ЗАГСы. Это там, где встречаются как мальчик, девочка, хотят соединить свои семьи там, или как там, свои жизни, дают клятву и в горе, в радости и у них получится потом ребенок. Если мы, мы заключаем договор с, с администрацией города, так же. администрация города тоже пишет, что тем, кто вступает в брак, а также их родителям, пройти бесплатно вот эту процедуру. Результат просто э, произошел все ожидания. Девочка не теряет вены, вены на месте, не теряет зубки, потому что мы поправили капилляры, дали полное клеточное питание, мальчик тоже здоровый, и получается чуть-чуть здоровее ребенок. Как Валерия пишет в одной из статьи, если мы будем так работать, то через несколько поколений у нас начнут опять рождаться здоровые дети. Потому что мы не только говорим, мы даем там ну, вот это то, что мы должны давать. И вот представьте, сколько работы в вашем городе. Сколько школ, сколько э, садиков. Потому что эти люди, которые... Они, ну, ну, полузабытые, ну, сейчас мы должны как-то то ли сами себя вытаскивать, вот это все. Здравоохранение не очень, ну, я не буду туда залазить. Ну, в общем, идти туда надо. Я думаю, что у вас найдутся найдется силы, найдутся активисты, которые э, именно отсюда и построят себе целую структуру. Это легко делать. Мы покажем на примере и... Это понятна вообще идея нашего пребывания здесь? Всем понятно, да? Вот. И в последнее время, вот так, разъезжая по стране, произошло в Москве интересная вещь. Меня просто пригласили в одну организацию, которая называется КОБР. Это комитет, комитет безопасности, но комитет безопасности не там, где шпионов ловят или еще какие-нибудь нарушители таких крупных, а просто экономическая безопасность. И предложили мне участвовать в этой безопасности, в отделе здравоохранения, ну, чтобы появлять там что-то. И все офисы, которые имеют эта организация, КОБР, она где-то в 40 городах сейчас присутствует. Мы можем ставить там свой капилляроскоп, чтобы так же, как в Рой-Клубе, вот мы делаем всем бесплатно диагностику, заметили, да? Это подарок от Мошкина. Это подарок от него. Сама процедура в разных городах стоит по-разному от 1100 до 1700 рублей. Мы по-любому, мы работаем так, вы как захотите, тут нет привязки какой, мы берем 500 рублей. Вот где я работаю, 500. Но я говорю, в среднем она стоит 1100, 1700, 1100, 1700. Вот. Это подарок от Мошкина. Также и КОБР это замечательная организация она сейчас занимается основной деятельностью это защита прав граждан вот вы здесь можете себе ну уже у вас есть, да, есть участники этой. каждый, кто захочет, может поучаствовать в этом движении вот. и в любом и что самое интересное, будет съезд, вот буквально в августе месяце в тех же тот же период, когда будет в Москве это, и будет съезд этой организации, где можно поприсутствовать, два, два дня там будет. Первый – это общие вопросы, второй – день отдыха, где будет присутствовать где-то человек 40 э, представителей КОБР с разных городов, и, наверное, столько же и тех, кто из Рой-клуба. И я думаю, что там как раз получится то слияние, которое мы сможем передать свои в другие города сразу же, и нам будет легче, да мы приезжаем в город, мы заезжаем в две организации и в Кобург, где будет наша диагностика, стоит и ваша, ну а структура, соответственно, ваша. Вопросы есть есть какие? Я отвечу на любые. А? а? а э, диагностика происходит? идет. Ну, смотрите, для того, чтобы проверить капилляры, достаточно пять минут, запись одна минута идет. Достаточно посмотреть всю запись и отдать вам кинуть на флешку, и вы будете всю жизнь любоваться на все капилляры. Это. Но из того, что сходить, мы исходим с того, пациент, пациент, когда заходит, у него много вопросов. И вот если заметили, да, Валерия никому не сказала: все, уходи. Пока на все вопросы, а это получается от 15 до 30 минут. Ну, хочется узнать больше, поэтому так. Так, само 5 минут. Значит, и что еще? Я чуть не упустил, одну возможность. Нас, мы получили очень большую поддержку по Москве, именно от здоровых сил. Мы, я был и в Госдуме, оттуда получил рекомендательные письма, был в аппарате президента. И вот нам на этом пути встретилась клиника господина Ведова. Клиника Ведова. Она занимается... Здоровьем и долголетием. И именно там у них первая процедура – капилляротерапия. И когда мы пришли, я принес свой капироскоп с ним, то вопросов был, не было сразу же, от политической вопросы. Они взяли на вооружение наш капироскоп сразу Валерия Арнольдовна предложили там работу, сразу в Москве предложили, и э, дали нам мастер-класс этой капилляротерапии. Это не дешевая, конечно, процедура, но делали ее нам не делали. Был зал одни женщины, один среди мужчин был я, но я попросился сам, потому что я, ну, я должен сам почувствовать, что такое. Конечно, после этой капилляротерапии, которую мне делали час двадцать, это что-то с чем-то. Клиника Ведова сейчас ну, настолько развивается хорошо, и не то, что хорошо, а мы с ней, все, кто будет работать по каллироскопии, будут дружить с ней. Потому что там будет и обучение проходить по капироскопии, и там же будет обучать капиллеротерапии. Капиллеротерапия, которую будете вы здесь делать, именно на местах. Поддерживать ту марку, которую держит господин Ведал. И еще, значит, там же, кроме обучения, будет, можно получить и высшее медицинское образование в направлении красота и долголетия. Вот где-то вот так. Ну, насколько можно было такую мощную тему за три минуты сказать. Ну, это уже, скорее всего, те, кто захотят работать профессионально, заниматься копироскопией и капилляротерапией, восстанавливать копирары людям, которые будут у вас на приеме. Тех мы всех познакомим с Ведовым, все получат там необходимое обучение и будут зарабатывать деньги и помогать людям. Вот э, я вот сейчас выступали там в зале, где находилась структура Никонова Ильи, и, вот, и мы говорили именно об этом приборе. Я уже, наверное, несколько раз говорил, но я еще 10 раз скажу, еще 100 раз скажу слова благодарности всем старшим кураторам, Руи клуба, а также всем тем, кто принимал участие в разработке и доработке финансовой помощи для того, чтобы получился у нас вот такое чудо, этот прибор. Это мои капилляры, мы сейчас наблюдаем за ними. К сожалению, не мог показать, какие они были семь лет назад. Не было тогда такой возможности. Не было такой возможности еще два месяца назад. Но только благодаря вашему участию появилось это чудо. Теперь мы можем смотреть. На этом капиллярскопе, а это увеличение всего лишь 420-450 раз, мы можем видеть капилляры от головы до кончиков пальцев ног. Мы их видим, мы их анализируем, записываем. И это остается в памяти компьютера и вообще Вселенной на всю жизнь. Человек, который придет через неделю, через месяц, через 10 лет придет, мы найдем ее капилляры, которые были, и опять покажем, какие у него они не стали на тот момент. Мне кажется, что ну, именно вот то, о чем говорила Валерия, что восстановить свои капилляры, и все болезни уйдут. Ну, я вообще больше слов не нахожу для того, чтобы еще что-то можно было говорить. Спасибо всем, у нас он есть, теперь мы на коне, и я езжу по стране, со мной Валерий с которые мы начинали, и я думаю, что везде настолько поддержка, и, ну, мы, вот представьте, какое дело мы делаем для страны, в каждом городе, в каждом городе, в каждом ЗАГСе, в каждой школе, в детском садике, мы покажем, как ну, улучшить свою жизнь, как родить ребенка здоровее, как, как в школе, чтобы он не страдал от головных болей, и, и шея не болела, и спина. Ну, ну это... Это большое стоит. Спасибо.